Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте в первую очередь поблагодарить организаторов и Славу Александровну за любезное приглашение и возможность принять участие в этой чрезвычайно интересной сессии. Я хотел бы также сказать, что этот доклад сделан совместно с... Татьяна Валерьевна Сходонская, которая непосредственно проводила анализ тех случаев, которые получали лечение в условиях центра Дмитрия Рогачева, ну и в своем выступлении я хотел бы кратко, наверное, характеризовать текущее состояние проблемы, коснуться перспектив на основе тех новых методик молекулярного профилирования, которых так блестяще рассказали коллеги в предыдущей сессии, ну и возможных перспектив, в том числе с использованием инновационных подходов и персонифицированной медицины. Если говорить о инфантильной фибосаркоме, в том варианте, который мы хорошо знаем, то это качество. Злокачественная фибробластическая опухоль, которая относится в современной классификации 2020 года, разработанной Всемирной организацией здравоохранения к фибробластическим и миофибробластическим образованию. И большей части преимущественно развиваются у детей раннего возраста и характеризуются наличием типичного химерного гена ИТВ-6 НТРК-3. При этом обратите внимание, что аналогичная опухоль в почке носит название клеточного варианта врожденным забластной нефром, и, по-видимому, является одним и тем же новообразованием, но с другой локализацией, по примеру, например, злокачественных ракдоидных опухолей. Но это классическое определение, которое за последнее время значительно эволюционировало. Если посмотреть на эпидемиологические особенности, то это достаточно редкий вид саркома мягких тканей в целом в детской подростковой популяции. Но при этом, если мы посмотрим на более селективную группу детей первого года жизни, то это порядка 25% от всех саркома мягких тканей в этой возрастной группе. Это объясняется преимущественным возрастом выявления. Две трети случаев диагностируются в течение первых трех месяцев жизни. Ну и, например, данные популяционные в Соединенных Штатах демонстрируют значимый удельный вес инфантильной фибросаркомы в структуре неонатальных сарком мягких тканей. Достаточно типичные локализации, преимущественно дистальное поражение конечностей в более половине случаев реже туловища и различные локализации в области головы и шеи, включая параминингиальное и висцеральное, поражение относительно редко встречается. Характерной особенностью является достаточно агрессивное течение и выраженная склонность к место инфильтративному росту, что предопределяет то, что две трети случаев рассматриваются как нерезиктабельные в момент постановки диагноза. Но в целом это не влияет на общую выживаемость, которая обусловлена в том числе относительно низкой вероятностью развития метастазов, не более 10%, которые чаще всего все-таки преобладают в группе пациентов с рефрактерным течением и с развившимися рецидивами заболеваний. Следует отметить, что эта опухоль требует дифференциальной диагностики, и у детей раннего возраста, особенно с такой клинической картиной, очень часто приходится проводить дифференциальные диагностический ряд с различными сосудистыми новообразованиями, включая капсульформные гемангиомы и Но этот слайд демонстрирует, в том числе, необходимость включения в этот ряд целого ряда других дерительно-клеточных э, мезонхимальных э, новообразований детского возраста. Ну и, например, дерительно-клеточную э, ракную которая также недавно заняла свое место в э, международной классификации. Э, опухолей мягких тканей. Достаточно типичным и стандартным для подтверждения диагноза является метод флюоресцентной гибридизации ин когда мы смотрим наличие на разрыва гена itv 6 и классической является перестройка itv 6 нтрк 3 которая выявляется примерно в 87% случаев, и в последующем участии у этих пациентов диагноз не мог быть подтвержден только с использованием методики FISH. Тем не менее, в последующем было продемонстрировано то, что, я прошу прощения, то, что Возможно, фиш не является оптимальным методом, и публикации были посвящены возможности выявления альтернативных генов партнеров, в частности, EML4, что диктовало необходимость использования новых методик, в частности, методов полимеразы, цепной реакции и сефринирования РНК. Ситуация еще более усложнилась с внедрением тех методик, о которых уже говорили коллеги сегодня, и вы видите, что в последней публикации, которая описывает очередное новое молекулярно-генетическое изменение у опухоли, которая имеет типичные возрастные характеристики и гистологическую картину для инфантильной фибросаркомы, выявляется целый спектр различных новообразований. Таким образом, уже в текущую классификацию при постановке диагноза инфантильной фибросаркомы мы не можем ориентироваться только на классические операции, но мы должны принимать во внимание гистологическую картину в целом, возраст и возможность существования целого ряда других операций, включающих нетипичные гены партнеры НТРК-3, другие, другие гены семейства НТРК-1, НТРК-2 и такие, также известные рецепторные теразинки как РАФ-1, БИРАФ и РЭД, описанные при о различных новообразованиях у детей и у взрослых. Если говорить о клинической ситуации и лечении, то, как уже отмечалось, опухоли редко рассматриваются как резиктабельные в момент постановки диагноза. Важно отметить, что несмотря на возможное проведение системного лечения, примерно 8% пациентов могут требовать выполнения количества операций, которых мы стараемся избегать в нашей практике, и операций, связанных с различными функциональными нарушениями. Это, конечно, возможность и интересной особенностью является возможность отказаться от операции которая по литературным данным достигает 30%. То есть ряд пациентов а, может быть, видимо, излечен без радикального хирургического вмешательства. Ну и то, что методы системной терапии постепенно эволюционировали. Здесь большой роль сыграет публикации европейской группы под руководством Даниэля Орбаха, который в серии а, своих статей продемонстрировал, что при инфантильной фибросаркоме нет необходимости использовать антрациклины и алкилирующие агенты. И такую же равную эффективность демонстрирует комбинация винкрестина и активномедцина с частотой объективных ответов порядка 70%. При этом важно подчеркнуть, что мы говорим о детях раннего возраста, и мы всегда опасаемся при использовании этой комбинации возможности развития венокклюзивного поражения печени. Тем не менее, вы видите, что при использовании подобного подхода результаты очень впечатляющие, но тем не менее возможны рецидивы, если они развиваются то в течение первых четырех лет от момента окончания терапии. Ну и важным является также то, что могут развиваться подходы, связанные с таргетной терапией на фибосарком относятся к группе новообразований с высокой вероятностью выявления перестроек генов НТРК, и это предопределяет то, что они рассматриваются как потенциальные кандидаты на использование инновационных подходов с применением трк ингибиторов Вы все хорошо знаете, что в настоящее время в активной разработке и на разных фазах, включая уже завершенные исследования второй фазы, находятся два препарата. Это лартректинип, селективный трк ингибитор и энтректинип, как ингибитор не только Yes. Um ТРК, но и РОС-1 и АЛК, например. Больше данных в настоящее время существует по ларотрептинигу. И данные о первых 28 пациентах с инфантильной фибросаркомой, которые получали этот препарат, демонстрируют частоту объективных ответов на уровне 96%. Объединенная когорта пациентов с наличием различных перестроек, получавших трептиниг, демонстрирует объективный ответ 86%. Это последние данные, которые были представлены на Конгрессе АСКО. Но оба этих пока в целом превышают эффективность стандартной химиотерапии, что требует обсуждения вместо этих препаратов в будущем. Нет, прошу Если говорить о нашем опыте, то это 18 пациентов за период с 2012 по 2019 год. Типичный возраст вы видите 2,8 месяцев на момент постановки диагноза. Только у одного пациента диагноз был установлен в более зрелом возрасте с наличием отдаленных метастазов, и этот ребенок в конечном итоге погиб, что по-видимому было связано с поздней диагностикой, поскольку симптомы появились в очень раннем возрасте. Перестройки генов НТРК при использовании, как правило, метода ФИШ были выявлены сопоставимым с опубликованными в 83% случаев. Ну и типичная распределение по зонам поражения, конечности головой, и шея туловища. Поэтому хотелось бы подчеркнуть частые ошибки морфологической диагностики при интерпретации гистологической картины в локальных лабораториях, включая такие казуистические примеры, как, например, постановка диагноза нейробластом. Если посмотреть на распределение по стадиям, то закономерно большинство пациентов, трактоваясь как больные с АРС-3, включая нерадикальные попытки нерадикальных операций и биопсии, а uh. В нашем центре мы предпочтение отдавали биопсию. В одной ситуации была выполнена ампутация, это был выбор семьи с отказом от химиотерапии. А в одном у пациента была установлена стадия арс 2 но в последующем развился локальный рецидив, который был успешно излечен. И вы видите, что только в трех случаях проводилось исключительно хирургическое лечение, включая секундную операцию у пациента с арс 3 и в области головы и шеи. Большинство больных получали стандартную комбинацию инкрестино только в двух случаях у тяжелых пациентов мы использовали дополнительно циклофосфанид, ну и а, у одного пациента в качестве второй линии терапии с целью отказа от second look операции использовался интеркетиник в рамках программы расширенного доступа. Если посмотреть на second look операции, то интересно не является то, что а, примерно ну, равное соотношение между r0 и r1 резекциями и, как вы видите в дальнейшем, это не ухудшает прогноз у этих пациентов. В одном случае семья отказалась от дальнейшего лечения, пациент был потерян из наблюдения, но в последующем э, погиб по имеющимся данным. Количество операции потребовалось только в двух случаях. В первом случае это инициально по решению семьи с поражением конечности. Второй, раз, второй случай – это тоже поражение конечности с началом химиотерапии, развитием массивного жизнеугрожающего кровотечения. Операция выполнялась по жизненным э, показаниям. Если посмотреть на результаты, как я уже упомянул, один ребенок исключен из анализа, учитывая ну, то, что мы не знаем точные даты событий, но, тем не менее, из, из пациентов с известным катамнозом 94% живы, показатели бессобытийной общей выживаемости сопоставимы, ну и погиб ребенок с метастатической формой инфантильной фигуросаркомы до эры тирозинкиназных ингибиторов. Поэтому обратите внимание, что в этой группе достаточно длительный период наблюдения. Если говорить о опыте с использованием тирозинкиназ, то у одного пациента с парамингеальной локализацией, я не буду останавливаться на этом в деталях, но на наш взгляд были исчерпаны ресурсы применения э, стандартной химиотерапии, включая э, недостижение полного ответа и развитие веноклизивной болезни печени, а также э, возможную очень сложную э, резекцию. ребенка проводилось в течение 12 месяцев терапии интерктинибом. Через 9 месяцев э, выполненная биопсия продемонстрировала тотальный патоморфоз и в последующем, после суммарно 12 месяцев терапии энтрактинибом, э, это лечение было завершено и был а, оставлен под наблюдением с длительностью 6 месяцев. Я не буду подробно останавливаться на различных методиках и идентификации а, перестроек НТРК, но они представляются чрезвычайно важными. Они, это должно начинаться с оценки экспрессии на НТРК. Это могут быть в качестве скрининга исследования ФИШ, ну и, конечно, те методики секвенирования нового поколения, о которых уже подробно говорили. Следует отметить, что очень важным представляется то, что мы не должны ограничиваться только классической инф... инфантильной фибросаркомой, когда говорим о необходимости выявления перестроек НТРК. Существуют различные в настоящее время алгоритмы, которые а, предлагают а, а, пошаговую инструкцию, в, как, в какой группе пациентов требуется проведение подобных исследований. Один из недавно цитируем на этом слайде, и вы видите, что ну, опухоли такие, как инфантильные фибросаркомы, при которых мы ожидаем высокую вероятность выявления этих изменений, по мнению авторов, требует сразу выполнения секвенирования РНК, а в других ситуациях это может быть связано с а, а, исключением других опухолей с типичными драйверными событиями и а, ограничение и выбором в качестве таргетной популяции для дополнительных обследований больных с вегетаноклеточными саркомами, с, с целым рядом паттернов, которые представлены на слайде, а, и а, в, в том числе опухолями с экспрессией CD34 и S100. Поэтому этот механизм, по-видимому, позволит увеличить э, вы, выявление перестоек НТРК вне рамок диагнозов инфантильной фибосаркомы. В настоящее время предложен алгоритм выбора терапии консенсусом экспертов, опять-таки первый автор Даниэль Орбах, и вы видите, что, например, ТРК-ингибиторы, по-видимому, могут обладать большей эффективностью при жизнеугрожающих состояниях и, очевидно, у пациентов с метастатическими формами заболевания. Если мы говорим о пациентах с нерезиктабельными опухолями, то здесь международные эксперты оставляют возможность или использования ТРК-ингибиторов, или стандартный комбинат циринкристиноктиномицин. Пока в нашей практике мы действуем именно в рамках этого пути. И в случае отсутствия эффекта или предполагаемой калечащей операции детям могут назначаться ТРК-ингибиторы в качестве второй линии терапии. Обратите внимание, что в любой ситуации выполнение R1-резекции рассматривается как критерий для завершения терапии. И мы отошли от практики, когда единичным больным назначали антивантную химиотерапию по той же схеме венкристиноктиномицин. Настоятельно в настоящее время после R1-резекции больные остаются под наблюдением, и вы видите, что это не ухудшает результатов. Ну и один из вариантов, наверное, ну, примеров, когда эта терапия может начаться в более ранние сроки, это 6 месяцев, с кистозно-солидным образованием, парамингиальной локализацией, интраканальным, интраканальным распространением, которое изначально трактовалось как возможное анализмальное костные киста, но после пересмотра вистологических препаратов у этого пациента был установлен диагноз фонтильной фибросаркомы без наличия отдаленных метастазов, но с очевидно нерезиктабельной ситуацией была выявлена ядерная экспрессия пан-НТРК, что очень типично для опухолей с перестройками НТРК-3. И в последующем выявлении химерного гена тб 6 НТРК-3, а также отсутствие значимого регресса на два цикла интенсивной химиотерапии повлекли необходимость инициации терапии энтроктинибом, в течение уже двух недель мы видим клиническое улучшение, которого не видели так явно на терапии, на химиотерапии. Ну и в последний язык, у меня два буквально слайда, я хотел бы подчеркнуть, что ситуация усложняется тем, что Александр Евгеньевич подчеркивал, что мы говорим о эре молекулярной патологии, мы можем выявлять типичные транскрипты в нетипичном возрасте и у пациентов с нетипичными паттернами, например, НТРК-3 и ТВ-6 при опухолях, напоминающих воспалительную миофибробластическую опухоль и гастроэнтестинальную и стромальную опухоль. Мы можем выявлять 재미, типичном возрасте нетипичные молекулярные маркеры, и это вы поднимает вопрос о том, как интерпретировать эти изменения. Очень хороший ну, комментарий присутствует в цитируемой статье. Как мы должны поставить диагноз у ребенка с индолентным течением э, веретиноклеточной саркомы с химерным транскриптом, например, э, тропомиазин-3 НТРК-1? Что это? Инфантильная фибросаркома? Возможно, да, но является она антипичной инфантильной фибросаркомой с тем агрессивным течением, которое мы привыкли видеть. Поэтому э, Остается открытый вопрос о взаимосвязи классической гистологии и новых молекулярных операций. Это, конечно, вопрос, на который мы должны ответить в будущем, только путем совместной работы и сбора информации, что это новые подтипы старых заболеваний или это отдельные нозологические формы, ну и лучшее понимание клинико-эпидемиологических характеристик течения заболевания и вариантов лечения. Ну и в заключение я хотел бы сказать, что инфантильный саркома — это редкая опухоль мягких тканей, она однозначно требует референса гистологии и проведения молекулярных генетических исследований на на современном уровне, особенно с учетом редкости патологии и, по-видимому, концентрации этих пациентов в крупных центрах, имеющих на доступ к возможности назначения инновационных подходов. Стандартная комбинация винкрестина и актиномицин рассматривается в качестве первой линии терапии высокоэффективна. Р-1-ресекции допустимы в этой ситуации, и наши собственные данные подтверждают международный опыт, не ухудшает прогноз. Ну и, конечно, дополнительное исследование роли ТРК-ингибиторов и, возможно, постепенное увеличение количества пациентов которые получают их все более и более ранние фазы заболевания. Я хотел бы поблагодарить всех за внимание.